В этом коротком уроке я назову железные правила трейдинга. Их все знают, но все равно их нарушают время от времени. Я сам знаю эти прекрасно правила и сам их иногда нарушаю, поэтому выигрывает на бирже и начинает зарабатывать стабильно тот, кто этих правил придерживается как можно точнее. Но первое правило, которое вот вы не должны никогда нарушать, я его никогда не нарушал, не торгуйте на заемные средства. Если вы будете торговать на заемные средства, это даже касается и короткой позиции, когда вы шортите акции, забирая в долг, беря, берете эту акцию в долг у брокера. Вот этого тоже не нужно делать. Почему срочный рынок форц предпочтительный? Вы здесь можете брать и длинные позиции, и короткие позиции, и не платить за это дополнительного комиссии. Но торговля внутри дня и скальпинг на акциях, он возможен, потому что, я вам говорил, там э, акция поставляется вам через два дня, и поэтому, если внутри дня вы открыли короткую позицию и закрыли, вы не будете платить за перенос позиции. То есть здесь не будет у вас, э, вы в долг у брокера не берете. Поэтому акции возможно торговать внутри дня, закрывая обязательно позицию к, к закрытию рынка. Второе правило. Вы должны относиться к трейдингу как к бизнесу, а не как к игре. Ну, если ваша задача получить драйв адреналин, и вы вместо похода казино это используете, тогда это для вас игра. Но трейдинг это суровый, серьезный бизнес, и где очень жесткие законы, и поэтому очень жесткий отбор на выживание. Поэтому это бизнес, а не игра. Следующее правило это контролировать свои эмоции. Это важнейшее правило, и оно важно не только для скальпинга, но скальпинг в особой мере, но и для любого другого вида бизнеса. Например, это даже инвестиции требуют контроля эмоций. Следующее правило это торговать по своей собственной стратегии. Хорошая это стратегия или плохая, даже это не так важно, но это ваша стратегия, вы верите, которую вы верите, которой вы доверяете и соответственно вы в ей больше и спокойнее по ней будете торговать. Если это чужая стратегия, вы где-то услышали или послушали, что вот сосед сказал, что вот, вот я по такой стратегии торгую и по ней зарабатываю, это не факт, что вы по ней научитесь торговать и не сможете по ней зарабатывать есть еще худший вариант войти по своей стратегии а выйти по стратегии соседа или по по слухам которые вы услышали там я же говорю у каждого свой таймфрейм у каждого своя тактика возможно вы заходите э, и хотите позицию держать там в течение часа а сосед торгует там и у него стратегия удержать позицию в течение одной минуты и конечно вам не нужно выскакивать если вы поставили цель и цель у вас достаточно длинная а скальпера наоборот у вас вы то входите, то выходите. Как правило, это короткие сделки. И не нужно, если, вы, не нужно, если глобально рынок будет расти, не обязательно вам нужно тоже вставать лонг. Я вам показывал пример, когда тот, кто держал бумагу, может заработать меньше, хотя она выросла, чем тот, кто ее постоянно шортил, но забирал короткие профиты. Поэтому только своя собственная стратегия. Следующее. Использовать стопы и профиты. Не обязательно их выставлять в рынок, но обязательно стопы и профиты у вас должны быть в голове и обязательно их должны вы знать, когда будете выходить до входа в рынок. об этом будем говорить тоже. Следующее важное, следующее важное правило, которое многие не понимают, что грамотная убыточная сделка намного лучше, чем случайный профитный. Случайный профит вас расхолаживает, случайный профит учит вас тому, что вы стали гуру рынка, что вы стали понимать рынок. Нет, вы никогда не понимали рынок и для того, чтобы зарабатывать на нем, не нужно до конца понимать, как рынок работает. Вам достаточно использовать некие тактики, стратегии, алгоритмы, которые приносят профит, независимо от того, куда пойдет рынок. Вы не знаете, что будет там с рынком через час, через два, через год. Но гораздо проще угадать, что будет с рынком, если у вас началось движение в какую-то сторону. Скорее всего, это движение, которое шло в течение 10 секунд, продержится еще там 5 секунд. И этого иногда бывает достаточно, чтобы забрать свой кусочек с рынка. Пошло резкое движение на пробой уровня. И скорее всего, это движение в какой-то момент будет продолжаться. Как только оно закончится, вы можете спокойно свой профит закрывать. То есть всегда старайтесь совершать грамотные сделки. Пусть они будут убыточные, но убыточные сделки, они по крайней мере учат вас чему-то. Вы можете проанализировать убыток, почему он случился. Как правило, если профит, все считают, что они правы. А вот на самом деле это неправильно. Следующее правило не пытаться угадать направление рынка. Вам не нужно угадывать направление рынка. Вы должны зарабатывать на статистике. То есть ваша стратегия позволяет в среднем угадывать направление не угадывать направление рынка, а в среднем позволяет входить и выходить с профитом. И вам не важно, что дальше с рынком произойдет просто случились какие-то появилась какая-то формация вышла какая-то новость и вы знаете как на это реагировать рынок двинулся вы двинулись за ним рынок остановился вы вышли и дальше вы не гадаете и не знаете куда он пойдет пошел в какую-то сторону вы двигаетесь за ним вот чем хорошо кстати пример такого что когда рынок зажимается в узком диапазоне и падает у него волатильность падает ликвидность все стоят и ждут и вот когда чем дольше все стояли и ждали рынок вы не должны знать куда он движется дальше и никто этого не знает но если он из этого узкого диапазона выскакивает вероятность того что он в следующий момент будет двигаться в том направлении куда выскочил очень высокая и вы можете тоже последовать за рынком и быстренько потом из него выскочить заработав свой маленький кусочек и следующее понятие что стопы важнее профитов стоп это контроль ваших рисков если вы научитесь контролировать риски и сохранять деньги не давать им убытком вашим расти то профиты это уже дело второе и вы обязательно если научитесь не терять деньги то профиты научитесь забирать то есть вот стопы всегда важнее профитов это имейте в виду ну еще раз повторю что все эти правила знают но вы будете их нарушать даже я их нарушаю но старайтесь чтобы эти нарушения не привели к катастрофе вашего счета если все эти правила вы будете железно выполнять вы уже на большую часть пути профиту прошли и вам осталось совсем немного освоить э, стратегия оставить алгоритмы которые вы будете уже применять для того чтобы профит это реализовывать постоянно и стабильно до встречи в следующем уроке